Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня покажу вам немного милоты от нашего Челсика, когда мы ходили в очередной раз на кладбище в один морозный декабрьский день. Я уже рассказывала, как Челсик любит снег, и как она ныряет в него, и как валяется на нем. Сегодня просто покажу вам это все под музыку. такой довольный Пошли! Ай, красота! Поплыла, поплыла красота! красота! Поплыла! Поплыла красота! Привет, малышка. И Роза. Все такие счастливые. Помчалась. Челсик. Ворон гоняет. Челс, пошли. Монечка. Всем по косточке досталось, зачался да, Челси? даже тебе дали чего-то. Ой, какая косточка у собаки! Моня схватил, схватил и побежал. Моня, на, иди кашку, кашку. Ага. Стоит, стоит, ждет. Да-да, звали. Ага, вороны утащили косточку у Мони, да? А вон у Розы есть две штуки. Челсик наяривает. Челсик, у тебя же есть свои косточки.